Пожалуйста, где вход? Смотрите, накладок нету, потом Он есть. Он есть. Ну блин, какие-то они стремные. Почему военных столько? Это честь парада. Подготовка, тренировки парадные. Первый раз такое? Нет. каждый среду. Вот объявление у нас. Я диспетчер 018 маршрут. А можете сказать, что вот это за машина? Ну, это какой-то ракетный комплекс. А вон так. А зачем вам на одно и то же вот, третий раз смотреть? Ну, что интересно же, каждый раз разные машины ездят. А, ну, то есть меняется что-то, да? Ну, да. У них какие-то добавляются, какие-то подкрашиваются машины. Флаги, вот допустим, появились сейчас. Вы на танке вот на таком ездили? Это ракеты, нет, которые прошли 4. Только на другом, которые, знаете, в 50-х годах еще вас не было. Ну, это, наверное, радиоуправляемые ракеты, такие небольшого действия, типа «Катюши». Называется там Т-54. Ого! Проезжали сейчас такие? Ну, нет, они это новые уже, это 72-й. Ну, это такая для передвижения каких-то спецотрядов. А как она называется? Я, честно говоря, не знаю, может «Тигр», может. Девочки, это военная техника, это очень-очень даже замечательно. Первый танк особенно, он еще на войне был, первый танк, первый прошел. Он был на войне, 24-й номер. И вот он, он он старый очень, было три их танка, но, видимо, два сломались. А как вы считаете, парад нужен? Конечно, нужен, Мы, люди старшего поколения, для нас это вообще очень даже приятно. А вам вообще нравятся эти репетиции? Очень приятно. Так перекрытие же не неудоб... ветеранов, их не честь. Так может в честь ветеранов лучше им квартиры новые подарить или помочь как-то? А их почти уже не осталось, их мало очень сейчас. Уже 75 лет, как война кончилась? Ну вот, надо им целый год внимания уделять, а мы только 9 мая о них вспоминаем. Такие вопросы, девушка, только на. Чем вам нравится военная техника? Разве это может не нравиться? Ну как? Мощностью а... вот этой. Страшно, страшно же? Нет, и страшно, и волнительно, очень нравится. Это все-таки мощь страны, во-первых, мы всегда прям до слез вот, удивляемся, вот это, какая техника у нас сейчас. Ну и вообще, вообще красиво смотреть. Ну, мощь страны, она же в людях, а не в количестве танков. Ну и что же, показываем свою, свою силу, хотя она никому не нужна, наверное, эта сила. А парад, вообще да. для чего нужен парад, как вы считаете? А чтобы наши дети не забывали об этом, об наших поколениях, помнили. О чем помнили? О ужасах войны? Нет, чтобы этого больше не испытать. Вот это было и забыли навсегда. Нет, не забыли, а чтобы помнили. Вот, привел внука. Угу. Посмотреть, чтобы ему специально со школы отпросился. От головы А зачем вам внуку показывать вот эти танки? Пусть учится э -э патриотизму. А вам нравится смотреть на технику? Да. Патриотизм все такое. Ну, патриотизм, он же просто в людях хороших, а не вот в этих танках. А как вы воспитываете в своем внуке патриотизм? Так, трудный вопрос, как же я в нем воспитываю? А кому мы показываем свою силу? Сами себе. Я думаю, что сами себе. Ну, а кому? Мы никого не пугаем, никаких стран, ничего. Сами себе мы только показываем. То есть вы не чувствуете себя в безопасности, если вот не видите вот эти огромные танки? Ну, тут я никак не связываю, не знаю. Не знаю, почему. безопасность, вот и небезопасность. Не могу сказать. Зачем технику в центр города выгонять? Ну, это какая-то часть нашей, наверное, истории на это... Чтобы люди видели молодое поколение. Что видела молодое поколение? Вот наше вот это. Надо Родину защищать всегда. Надо, чтобы мы были сильные. Люди-то сильные. Зачем танки-то нужны? Как охранять страну надо? Война-то все равно ведь будет и ракеты, и танки будут обязательно. Так мы же в мирное время-то живем. Да. Вы послушайте радио, что мы как живем мирно. Нас кругом окружили уже опять как в 1939 году. Значит, как немцы нас окружили, кругом базы настроили американцы. Надо охранять сразу. А сейчас, как вы считаете, есть военная угроза? Ну, Но... об этом не стоит разговаривать так. А кто враги-то? Сложно сказать. Сложно, очень. Ну, то есть все враги? Нет, не все. Ну, все равно. Дород-то простой же, не враги. А кто враги тогда? Ну, руководство отдельных стран. Ну, Например, американцы. Немцы также остались. Куда они девались? Никуда. А вы сейчас чувствуете, что мы живем в неспокойное время? Конечно. Как же? Вы не чувствуете, я это чувствую. Утром. Вот так. Идет репетиция парада. Проехала зеленая машина в пятнышко. Большая зеленая машина. Большая зеленая машина с кубиками наверху. Потом снова какая-то грязная, очень странно ее покрасили. А теперь поехали танки. Я не понимаю, почему солдаты высунулись, по ним же будут стрелять. Еще главный вопрос. Почему техника зеленая? Если она должна сливаться с окружающей средой, то ее лучше делать серой. Почему зеленая? У нас зелени вообще нет. Соградительная техника, раз на ней ленточка наклеена. А вот этот мальчик в телефон посмотрел, я видела.